Uh, всем хай, мои другие подписчики. Сегодня я вам покажу дюп uh, вещей в Дайн Лайт, но могу сказать одно: этим дюпом я вам советую пользоваться после прохождения. Разработчики его не пофиксили, скорее всего, или пофиксили, я не знаю. Но э, с прошедшим вас Новым Годом, надеюсь, вы отмечали вас со своими родными и близкими. Но одному как-то не очень, в принципе, отмечать Новый Год. <как -къем> Ä, также я хочу сказать одно. Теперь, э, по поводу того, как регулярно будут, ну, не то, что как регулярно будут выходить э, видео. Я хотел бы рассказать про то, этот, блин, что-то хотел сказать уже забыл. Во, э, Видео будут выходить немного ну, в другом формате, стандартно вот так вот уже с полной записью экрана но уже совсем все будет по-другому по-другому это как а, не будет начального интро а, но ну, если его так можно в принципе назвать я просто его может быть, как новое себе сделал <coughs> и могу сказать точно видео у меня пока будут выходить без редактор но ну, они будут не отредактированы и проблема будет только в одном то что наверное все будет гораздо хуже чем могло бы быть или есть но так ладно немножечко мы отошли от мысли переходим к нашему дюку смотрите допустим что я хотел бы дёпнуть допустим допустим допустим допустим ну вот шкатулку вот вот эту сахарой ну ну просто шкатулку хотел бы дёпнуть и для этого мне сейчас понадобится вот так сделать вот так вот чтобы у меня с э, самым большим числом вот к примеру это у меня излучатель излучатель ставим на него курсор вообще его полностью не двигаем выходим нажимаем и пока миссион ну, прогружается мы нажимаем два раза блин не получилось сорян вот и теперь мы можем двигать в инвентаре так наводим сюда я, я помню то, что в старом надо было два раза, типа чтобы один предмет лежал тут, а второй вот ну в хранилище. тоже все наоборот. Нажимаем S Эти пропали шкатулки. Но прикол в том, то что теперь тут не нужно, чтобы один предмет лежал в этом. В хранилище, а второй в инвентаре. Тут все гораздо проще. Тут хватает просто одного предмета в, в инвентаре. Одного предмета в инвентаре и все. Вот, я это вот сейчас даже докажу. Сейчас я вот тамагавтики... Так, что это у нас? Ой. Так, сейчас я быстренько гляну оружием. Может быть оно мне просто понравится. И оно мне немножечко порой нравится. Так стрельная прикольно ладно вот продать сейчас я оставлю один один галочек ну топорик вот так так так так так так, так. если я переборчу у меня не будет одного вот вот все вот у меня он один и чтоб доказать то что э, работает даже когда предмет один смотрите он один о ха, точно вот. Ставим вот так. Дюпаем. Ставим. Нажимаем на S. И чё Где? <coughs> Где то, что нужно было в последнем? Э? Что нужно же? Вот. вот. Вот они. Вот они те, которые я дюпал. Вот на дюпал. Но мне нужны вот эти вот. Потому что они какие. Правильно, совершенный. Они совершенно с золотым оружием у меня тут все гораздо гораздо проще. Кстати, потом, если вы хотите, чтоб я как-нибудь попробовал заснять, как я прохожу этот а, базака, то ставьте лайки и пишите в комментариях хэштег Бозак. Ну, вот так вот. Вот так видно, наверное. Сейчас. Вот так. Бозак хэштег бозак и я попробую заснять видео в этом формате но говорю сразу видео будет выходить но ну, этот оно будет не сразу выходить а по частям ну потому что вот то с помощью чего я записываю продел всего лишь 10 минут а вот у меня, я помню, было там когда-то видео, там на 20 минут, это у меня был еще хуже, еще еще, еще хуже. А программа для записи. Она там была на 2 минуты всего лишь, и это было очень плохо. Или нет. Или это. Я не помню. Это вроде бы тот момент, когда я только записывал со своего планшета. Или.. Не-не-не, это когда я со своего планшета записывал. Но а самое хорошее видео в хорошем качестве, это вот а, недавнее. Было вот на 16 там вроде бы, если я не ошибаюсь, минут. Оно я оставлю подсказку в верхнем правом углу. И а, если кто-то хочет продолжение а, прохождения Dying Light, вы пишите мне в комментариях. Просто э, пока я посмотрел статистику, пока есть... Э, почему-то всем нравится только одно видео, которое, которое по мне-таки, скорее всего, должно было, по идее, как меньше собрать, но почему-то оно больше всего на данный момент. 80 с чем-то или, скорее всего, уже больше. Я просто не проверял. Но всем спасибо за просмотр. Всем пока. Не забывайте поставить лайки. Че, пока на этом все. С вами был канал Данлайт Тв.